Петля восьмерка. Наверное самая популярная петля среди рыбаков. Получила свое название из-за формы узла. Легко вяжется и имеет хорошую прочность. Применяется для вязания поводков, а также петли на конце лески для соединения петля в петлю.